Меня зовут Ильдар, я вообще занимаюсь на гитаре, я занимаюсь, потому... э, не сказать, что много времени, полтора года. Ага. Хочу развиваться дальше, потому что я почувствую, что я как-то немножечко остановился немного в гитарном да, плане, в развитии. Меня зовут Илья, ага. некоторые называют Ильдар, там, в принципе, как это не важно. Вот, ты просто сейчас бы для начала бы показал что ты умеешь на данный момент, момент по аккордам, по, по видам игры, то есть какие там бои умеешь играть, вот. А я, соответственно, для себя поставлю, как бы, что тебе на следующие уроки давать. Не знаю, сыграй пару разных песен, какие вот, как говорится, Это шестерка, ты играешь, вроде так, на слух, да? Ой, я, честно говоря, не смогу, <смех> <смех> я не знаю, как именно я играю. А вы из какого города? Волгоград. А, понятно, я из Великого Новгорода. <смех> а, ну, смотрите, Эльдар, я на гитаре-то я играю долго, уже около 14 лет. Но в музыкальную школу не ходила, ну, самоучка, папа, плюс папа помогал учиться, и плюс от природы был слух, и это сначала uh -huh. задачу, я всегда пела, выступала. Но так скажу, что у меня уровень игры не супер там, профессионал, то есть я фингерстайл, знаете же, такой стиль игры. Да, да, да. Вот, я его только начинаю осваивать, то есть... Если, например, уровень игры у вас уже хороший, например, как у меня, да, тогда э, лучше будет поискать преподавателя, который э, уже в фингерстайле ну, плавает, как рыба в воде. Смотрим, какой у вас уровень, то есть ну, сыграйте что-нибудь. Угу, хорошо, круто.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 что-то не так. Нет, все как раз-таки так. Все нормально? Как бы вам сказать. Тут скорее мне надо у вас уроки брать. Так, смотри, у шестерки есть еще вариант с глушением струн. С глушением умеешь играть вот так вот. Понятно, хорошо. аж 7 аккорд, знаешь, вот это вот. Ну или B7, вот это четырьмя пальцами. Да, да. Так, а эту на, на, на баре освоил уже, нет? Или еще баре, раз? да, чуть-чуть понимаю, баре знаю. Вот фа мажор, Си, Си мажор, там, да, соль, ля Ля минор, соль мажор, септаккорды всякие эти. Ну, чуть, -чуть понимаю это, да. Mm -hmm. Так, тогда у меня вопрос, <с> а чего мы еще не умеем? <с> я вообще играю, знаете, в таком стиле, что фингерстайл, вообще я в нем как ну разучиваюсь. То есть, ну... если слышали Superstition э -э Стиви Вандера... Ну... чего бы хотелся научиться. Просто смотри, как бы, по ага. такому ощущению-то, как бы, что и вряд ли я тебе что-то смогу дать. Если бы ты хотел развиваться вот в этом стиле фингерстайл, как бы, более какие-то там сложные фишки, то тогда я тебе, наверное, вряд ли помогу. А можете что-нибудь сыграть? Вы, наверное, поете? Да, я больше такое... Да, пою, играю, но не до такой степени я... я а, а, а можете спеть, можете спеть. Я бокалом просто занималась довольно мало. Дайте небесные крылья, я туда по любому тя. стерни провода мне бы только не мучиться. Точка маленькой я вернусь на твоем домиком. Знаешь, знаешь, я соскучился. К классно, не, это очень классно. <с> -класс> а у меня вопрос: а сколько лет вам? 14 лет. А, 14, да? Просто в 14 лет э, я тогда буду на ты хорошо, а то на вы как-то мне неудобно. А в 14 лет ты ставишь, получается, баре, да, там, на первом лавку у тебя получается. Я с, Капада, с Ну, с Капада. Ну, по сути, не важно, то, что это... Слушай, ну, это, это очень классно. Это очень... Я больше занимаюсь с детьми. Вот у меня маленькие ученики, 4,5. Максимум 14 также лет. Ага, четыре с половиной года четыре с половиной года играю. Именно на укулеле, потому что а, укулеле. <клес> ну, понятно, не гитару, в руки-то и не возьмут. Так сыграть, что я могу, что умею. Я да, да, да. В чем больше всего уверенности есть? И можно камеру чуть пониже, чтобы я руки видел? Есть, может, еще что-нибудь? Слушай, ну, хочу пожелать тебе только успеха, удачи. У тебя большой потенциал, на самом деле. Верони... Вероника, правильно, или Маша все-таки? Да, Вероника, это из-за того, что постоянно звонят и говорят, Мария, здравствуйте, можно, вас, так, ваш родственник попал в аварию, переведите нам деньги, чтобы знать, что звонят с Авито, что как бы, это развод, потому что Вероника, здравствуйте, вот это уже будет. Ого, ничего себе, какой хитрый ход, я все понял. Спасибо большое, что уделили время, было приятно познакомиться, было приятно пообщаться. Пожалуйста. Вот эти фингерстайлы по видеоразборам э, смотрели или подбирались? <Ск pilot> часть по видеоразборам, часть сам подбирал. Ну, в смысле, ноты. Я вижу ноты и, вот, и их играю. Вот, например, позавчера я вот этот... Так, ну и несколько таких вопросов, скорее, на теорию и, в принципе, на понимание гитары. Базовые аккорды, наверное, все знаете? Ну, не знаю, как все, ну там... АМ... Ага. Допустим, С. Э да. А. G, Ре мажор, Ми минор. Ну, основу — да. Аккорд. То есть у нас есть АМ? Угу. А если я мизинец добавлю на первую струну третий лад, понятно ли, как он называется? <slark> АМ7. Да, АМ7. Да. Если что-то пальцевое, какое-то упражнение, типа там, Про какая-нибудь простая гамма, э, на которой разминаетесь, может быть, играете в виде там упражнения, какие-то секвенции, какие-то э, верточки. Э -э -э ну, стан там... <вы> Есть такое упражнение. Там еще из упражнений. Мне вот это вот очень нравится, ну и, и обратно нет. то же самое. Понял. А, легато, насколько а, тоже занимались, если вот просто вот так взять правую руку, что-нибудь там поиграть а, только, ну точнее, за счет левой. А, я понял, да-да-да. Ага, я понял. И какие-то техники, например, бенды. Да-да-да, я понял. А сможете что-нибудь сыграть? Так, у меня что-то есть в пальцах. Сейчас вспомню что-нибудь. А -а. а, забыл. Сейчас. А -а -а, меня... Прикольно. Ну и так далее. А О, она не совсем у меня в пальцах. У меня в концертной программе, как правило... Вокальные песни, что-нибудь сейчас сейчас вспомню. А вы за да, ради бога спи, спойте спойте я я же готов. I must Ну и там... Tears in Да-да, всякие типа... Такие вещи... А, вот это я знаю! Sting, да, Шейпов, Махард Um, Что-нибудь в духе... Uh, Dust and the Wind Дааа yeah.